Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Николай. Сегодня мы находимся в Данилском Миндхоле, у нас нет окна в России. Выпала выпал такая возможность задать несколько вопросов Сергея Ельникова, руководитель направления коммуникации ВЕК в России и на Украине. Сергей, хотелось бы поинтересоваться вообще на сегодняшний день, где находится рынок, куда движемся вообще в принципе, что происходит и может быть какие-то тенденции. Если мы говорим о рынке в целом, то рынок, я бы сказал так, он находится в нисходящем тренде, в нисходящей траектории, хотя 2018 год вроде бы стал подавать первые признаки оптимизма. Пиковым годом для российского оконного рынка был 2012 год, а начиная с 2013 года рынок демонстрирует снижение. То есть это и уменьшение, это уменьшение объемов, это и сокращение числа оконных компаний. И одновременно увеличение числа дилерских компаний, то есть компаний, которые занимаются установкой. Поэтому ситуация на оконном рынке непростая. Платежеспособность просто снижается. И естественно на этом фоне многие оконные компании они стараются экономить и завлекать потребителя прежде всего интересным с их точки зрения ценовым предложением. Здесь, конечно, может возникнуть вопрос, а является ли вот это низкоценовое давление панацеей для оконных компаний, может ли она оконную компанию спасти, и какие риски оно означает для конечного потребителя. Для конечного потребителя риск состоит прежде всего в том, что окно для него не является знакомым продуктом. Есть много подводных камней, есть много вещей, которые не видны с первого взгляда. И поэтому вот в этой вот системе критериев, на которые надо бы ориентироваться, ценник является самым простым и понятным. В этом вроде бы все просто. Покупай дешевле, сэкономишь деньги. Если ошибешься, вроде бы цена ошибки не очень велика. Очень большое заблуждение, потому что цена ошибки как раз очень велика. Если с окном что-то будет не так, то переделать его или перезаменить будет очень тяжело и сложно. И поэтому потребитель вынужден... Быть очень внимательным сейчас, это то, что я настоятельно всем советую, потому что а, именно сейчас, а, тогда, когда очень многие компании делают ставку на удешевление, очень серьезно возрастает роль человеческого фактора. Даже если компания работает с дорогими премиальными системами, все равно окна – это продукт, который делается и устанавливается людьми. И поэтому при выборе оконной компании нужно очень внимательно обращать внимание на то, что это за компания, какие люди в ней работают как долго она существует на этом рынке, какой у нее портфель заказов, внимательно изучить отзывы и так далее, и так далее. И только тогда, когда у вас возникнет ощущение уверенности, что это именно тот производитель, который вам нужен, в качестве работ, которого вы не сомневаетесь, тогда можно уже идти к нему. Поэтому, резюмируя, есть общий тренд на то, чтобы предлагать окна как можно более дешевле, и это означает для потребителей риски, потому что с удешевлением одновременно снижается планка качества. И в этих условиях нужно очень внимательно относиться к выбору подрядчика. Это первое. Второе, что если, второе, если мы говорим о трендах, окно перестает быть массовым продуктом. Оно начинает становиться очень разным в зависимости от того, какие есть пожелания или требования у заказчика, у архитектора или у застройщика. Это раньше большинство окон были белые, стандартные, прямоугольные. Сейчас это уже не так, потому что растет доля цветных окон в общем объеме продаж, растет доля окон со специфическими потребительскими свойствами, с какими-то интересными особенностями в плане энергосбережения, безопасности, растет доля систем, где использованы светопрозрачные заполнение со специальными параметрами и так далее, и так далее. Поэтому сейчас потребитель начинает понимать, что окно это не просто что-то заполняющее проем. Окно это полноценная инженерная конструкция, которая влияет на комфорт, на безопасность, и от качества которой влияет то как ведет себя в принципе все здание и как чувствует себя человек в этом здании и поэтому сейчас а, выигрыши могут быть те оконные компании которые делают акцент именно на, этой, на именно на этой индивидуальности которая предлагает не массовку но которые в состоянии сформировать такое ассортиментное предложение которое придется по вкусу потребителям с разными скажем так ценностями и с разными а, приоритетами в выборе в выборе окна поэтому Клиентоориентированность да, ⁇ это первая составляющая успеха оконной компании и возможность создать разнообразное ассортиментное предложение. Клиентоориентированность ⁇ прежде всего внимание клиенту на всех стадиях, начиная с первого контакта и заканчивая уже потом постпродажным сервисом. Очень интересно, а вы сказали а, по поводу энергозаключения. Да, люди задумываются, но для многих это просто звук. А, то есть, ну, а, не углубляясь какие-то цифры, там, коэффициенции противления, теплопередачи и так далее. А, может быть, несколько простых правил, если они есть, может быть, их и нету, конечно. Для простого потребителя, ведь, ну, рынок очень насыщен, компаний очень много. И как сделать правильный выбор, то есть, может быть, каких-то... Ну, вот на что обратить, в первую очередь, внимание а, потенциальному клиенту, для того, чтобы, ну, не получилось такого, что через 2-3 года ему придется... То есть выкинуть окно, условно говоря, и под, ä, уже более глубоко углубляться в этом вопросе, чтобы правильно выбрать. То есть на что обратить внимание да. для того, чтобы снизить свои риски при покупке да. окна? Во-первых, нужно внимательно изучить опыт компании на рынке. То есть посмотреть, сколько времени компания на рынке уже работает. Ознакомиться с теми, кто уже сталкивался с этой компанией. Изучить их портфолио, изучить те объекты, которые, которые они делали, получить отзывы живых людей. Это очень важно. Второе, необходимо, конечно же, посмотреть на то, с какими комплектующими работает эта компания. И не обольщаться, если в ассортиментном наборе оконной компании вы увидите много красивых иностранных слов или даже сертификатов, подтверждающих на самом деле или типа немецкое происхождения. Потому что а, подавляющее большинство профильных брендов на сегодняшний день, они уже предлагают системы профильные, очень сильно отличающиеся от тех, которые были в начале. Как правило, это системы а, оптимизированные, Но ну, за этим словом скрывается просто уменьшение толщины наружных пальцевых стенок, улучшение их качества и так, далее, и так далее. Поэтому тоже надо обратить на это внимание, надо смотреть, к какому классу профилей вот, относятся предлагаемые, предлагаемые решения. В принципе, если вы внимательно к этому относитесь, тогда вы уже во многом страхуете себя от возможных рисков. Если вы покупаете как можно более дешевле в компании без офиса без без офиса без компьютера без отзывов без сайта и так далее да вы сэкономите на окне тысячу или даже две рублей но исправление полученных сложностей или неприятностей потом уже стоит гораздо больше поэтому еще раз да вот резюмируем обращаем внимание на две вещи первое это опыт работы компании на рынке и отзывы о ней и второе – это ассортимент используемых компаний комплектующих. Это должны быть комплектующие, если не премиум, то по крайней мере первого или высшего класса. Если я говорю о профиле, то мы имеем в виду класс а. а. А вообще по поводу соблюдения вот этих стандартов, просто часто приходится сталкиваться <с, с тем, что ну, заявляется одно, а по факту иногда не соответствует это реальной действительности. Это, к сожалению, во всем мире так происходит. Здесь совет только один. Внимательно изучать договор. И если что-то будет расходиться с этим договором, вы всегда можете э, это оспорить. Э, на сайте века.ru вы всегда можете найти очень большой объем информационных материалов на нашем YouTube-канале. Недавно мы открыли информационный канал на Яндекс.Дзен, где собрано очень много интересных материалов, посвященных как раз, э, ну, скажем так, проблемным местам оконных технологий. Кроме того, я рекомендую э, посмотреть наш онлайн-курс э, э, на портале Forum House. Да, где мы говорим об особенностях монтажа оконных блоков стены из разных материалов и в том числе там есть отдельный ролик посвященный как раз ошибкам или тем несоблюдениям, которым чаще всего склонны некоторые оконные компании. В общем нужно если нет доверия поставщику услуг, нужно повышать уровень своей компетентности. Хотя я бы предпочел честно говоря, ну просто нельзя знать все, я бы предпочел в данном случае все-таки поискать хорошего подрядчика, хорошего поставщика услуг, чем попытаться самому стать докой в том, на изучение чего люди отводят годы или даже десятилетия. Так, еще один вопрос. Как вы сказали, оптимизация то есть, да, по главу угла на сегодняшний день ставится э, во многом. А, а если помимо того, что ну, не оптимизация, уж честно говоря, да, то есть ухудшение, уменьшение стоимости за счет ухудшения качества, если как бы, перевести на такой более понятный язык, а какие, может быть, тенденции в плане, наоборот, как раз-таки повышения, э, то есть технологии развиваются, именно повышение качества конструкций э, за счет использования новых технологий, э, решений, новые улучшения, характеристики окна. Но, Николай, вы абсолютно правы, потому что действительно оптимизация далеко не всегда означает ухудшение. И, к сожалению, в наших условиях это часто бывает так, но не всегда. В качестве примера я могу, например, привести э, наш опыт с Опыт с коэкструзией – это опыт использования вторичного сырья, при, при производстве при производстве профилей когда в некоторых артикулах где это допустимо сердцевины делаются из регенератов да? вот. в европе например использование такой технологии считается очень прогрессивной историей да? и очень социально, позитивно, очень социально одобряемый, экономически и технологически одобряемый, потому что помимо того, что эти профили обладают ровно таким же качеством, как профили сделанные на 100 из первичного материала, этим самым делается определенный вклад в развитие окружающей среды, потому что количество, ну так скажем, так, профильных профильных остатков на производствах оно со временем не уменьшается, а скорее наоборот. И поэтому вот в этом случае, например, коэкструзия, она как раз позволяет добиться оптимизации без ущерба для качества, да? Но все-таки вот тренд к оптимизации, он он ощутимый, но я бы не сказал, что он доминирующий сейчас, доминирующий сейчас на оконном рынке. Да? Как правило, все-таки оптимизация – это слово, у которого скорее такая позитивная коннотация. А как правило, если мы говорим о том, что какие-то компании стремятся к удешевлению продукции, там нет никакой оптимизации, там есть просто удешевление. С большой буквы написано. Это используется меньше сырья, это используются комплектующие сырьевые компоненты худшего качества. Сокращается персонал, который заказчик смотрит, и так далее, и так далее. То есть это путь, который идут многие компании, слава богу, не века. Потому что века, вот с какими профилями мы зашли, такие профили у нас вот и сохраняются на протяжении всей нашей, всей нашей истории. Поэтому эм, это одно направление. Да? Второе направление, которое в большей степени свойственно рынку, это все-таки тренд к разнообразию. Это все-таки тренд к разнообразию, когда и окна из одинаковых систем становятся разными из одинаковых продуктов, похожих друг на друга, как безликие братья-близнецы, становятся разными. Все-таки вот этот акцент, он проявляет себя, наверное, в большей степени, особенно в объектном строительстве. Вообще, насколько часто используются хорошие конструкции в объектном строительстве? Потому что по опыту нашего и обследования зданий в том числе, к сожалению, все, что, все, что касается объектов, ну, не все, зачастую не приходится говорить о качестве. Я могу сказать, что ситуация здесь сейчас меняется в лучшую сторону, хотя меняется и не так быстро, как хотелось бы. Раньше существовал целый сегмент, так называемый, э, замена э, псевдонового пластика на, на самом деле, новый, я знаю даже несколько оконных компаний, которые прицельно ставили мобильные офисы продаж около новостроек, потому что первое, что люди делали, заехав в квартиры и увидев э, вроде бы как новые окна, э, первое желание, которое у них возникало, это эти окна поменять. Сейчас, конечно, когда застройщики более ответственно относятся к качеству сдаваемых объектов, это перестало носить столь массовый характер. И количество вот этой вот, вот, этой вот замены, псевдонового пластика, на самом деле новое, но тоже стало снижаться. Более того, я могу сказать, что более интересными стали и сами проекты. В них стали применяться крупноформатные конструкции, классическая стыковка, балконная дверь плюс поворотно-откидное окно рядом с ним уже не является универсальным решением которое есть всегда окна в пол стали появляться панорамные конструкции и так далее и так далее и это означает что рынок здесь тоже усложняется и сами строители они стали более внимательно более внимательно и более серьезно относиться к теме окон потому что раньше это было просто нечто закрывающее проем сейчас они начинают понимать что это конструкция от качества работы которая зависит ну и их успех тоже репутация на рынке. И, кстати, обратите внимание, если вы находитесь в больших городах, на рекламных конструкциях компаний, которые продают недвижимость, очень часто стали, стала использоваться оконная тема как аргумент в пользу продажи. Панорамные окна, окна с повышенной степенью защиты и так далее и так далее. Это видно вот буквально невооруженным невооруженным глазом. Если вы посмотрите, например, в интернете объявление о продаже недвижимости, то среди всех прочих плюсов, которые есть у квартиры Локация, близозеленая зона, развитая инфраструктура, благоприятное социальное окружение. Хорошие окна тоже часто стали называться как один из признаков, который добавляет квартире стоимости. То есть застройщики это стали понимать и стали это достаточно активно использовать. И века это тоже видит, века это тоже понимает. И поэтому мы очень внимание уделяем тому, чтобы работать с профессиональным строительным сообществом. Я могу... Но могу, но не буду, для того чтобы никого не выделять, назвать, назвать здесь многие строительные компании, вместе с которыми мы а, проектируем окна для их комплексов, а, подсказываем какие-то решения, которые сделают а, эти оконные блоки более безопасными или более подходящими для данной климатической зоны, для данной ветровой нагрузки и так далее. То есть я могу сказать, что существует определенное встречное движение с двух сторон, со стороны поставщиков которые заинтересованы в том, чтобы предлагать комплектующие высокого качества, и со стороны профессиональных строителей, которые постепенно начинают осознавать, что лучше сделать качественное решение один раз, чем отдать какой-то полуфабрикат, оставив у человека не совсем приятное ощущение об этом доме, об этой квартире. Тогда еще такой вопрос. Вообще, как считаете, насколько, какое значение имеет монтаж непосредственно самих конструкций в, ну, вообще в комплексе того результата, который достигается после установки окна. Я, э, ну, не окна ты, не я помню один свой я помню свой разговор с одним инженером, который, у которого любимое сравнение было установки окон с установкой зубных имплантов. Вот это вот ровно та же самая история. Можно сделать очень хороший качественный зубной имплант из совершенно вот, суперских материалов, вот. но если его неправильно поставить, поставить не туда, поставить не так, поставить неверно, то грошится на таком решении. И здесь э, по значению это примерно то же самое. Можно сделать прекрасное окно, но оно ничего не будет значить, если оно не будет правильно установлено. Если оно не будет правильно смонтировано. И э, для веки это тоже очень важная задача, хотя мы вроде бы не занимаемся производством самих окон. Да, и не занимаемся их установкой. У нас есть стандарты нам по монтажу. У нас в рамках нашего учебного центра Века Professional есть специальные сотрудники, которые занимаются обучением монтажем, обучением установки, установки окон. У нас разработаны эти решения. Да? И в частности, вот в нашей новой программе Виндоплан можно смотреть узлы примыканий, как они выглядят, рассчитывать их теплотехнику, рассчитывать графики прохождения из-за терм, смотреть. То есть мы обеспечиваем наших партнеров очень хорошей методической, инструментальной базой для того, чтобы создать для них все предпосылки для качества монтажа оконной конструкции. Кстати, вот этот проект Forum House, Академия Форум House, он как раз рассчитан прежде всего именно на установщика, на монтажника. Потому что вы абсолютно правы, монтаж, окно, окно без монтажа это как... Часть без знамени, да, вроде все на месте, а чего-то не хватает. А здесь даже и на месте этого нет. Поэтому монтаж это суперприоритетная история. И практика показывает, что большая часть, там 90% всех рекламационных обращений в оконной компании, так или иначе, связаны не с тем, что происходит с профилем, а именно с качеством монтажа и монтажного шва. Интересно, и тогда еще такой вопрос. Так как большого опыта международная компания, интересно было бы узнать вообще, насколько сильно отличается окно, как говорят там, немецкий профиль, да, это немецкое окно, и окно, которое произведено в России, и по поводу монтажа тоже, насколько большая разница именно в долговечности, качестве, ну и вообще в подходе, может быть. Российская, российская оконная отрасль, она переняла в себя традиции немецкой инженерной школы. То есть, те типы конструкций, которые используются у нас, они, в общем-то, родом из Германии, в отличие, скажем, от Соединенных Штатов или Великобритании. В Великобритании, там самым распространенным решением являются створки наружного открывания, в Соединенных Штатах Америки большую долю занимают створки, которые поднимаются вверх, в Азии это различные конструкции, а мы в основном повторяем немецкую техническую, техническую традицию. Для веки. Нет никакой разницы, где сделан профиль для той или иной конструкции. У нас были года, годы, когда мы завозили часть профилей из-за рубежа, и при этом никто никогда и нигде не видел никакой разницы. Поэтому, что немецкое окно, что окно, сделанное в Российской Федерации, они ничем не отличаются. Другое дело то, что э, в Германии более жесткие требования к энергосбережению э, и другая стоимость энергоносителя. и поэтому окна используются там, как очень эффективный инструмент энергосбережения. И поэтому неписанный технологический стандарт в той же самой Германии несколько отличается от нашего. Скажем, вы сейчас там не найдете практически окон, изготовленных из профилей, монтажа шириной 58 или даже 70 миллиметров. То есть все, что выше, да, это используется. Но это не потому, что кто-то это директивно приказал. Это никто директивно не приказывает, точно так же, как никто не приказывает директивно ставить на машину там, АБС. Да? или делать электростеклоподъемники это просто вещи, которые формируются и становятся стандартом по умолчанию. Вот ровно то же самое и здесь. Поэтому с точки зрения качества материала, с точки зрения качества профиля, да, качества уплотнения, в качестве, с точки зрения того, что ВЕКО предлагает своим партнерам, нет никакой разницы, ну, вообще никакой, между тем, что вы видите в Германии, и тем, что вы видите у нас. Да? Вообще никакой разницы. Ну а если какая-то компания начинает э, заниматься манипуляциями, то это, скажем так, ее личное дело. Но это путь очень неблагодарный, потому что э, рынок и люди, которые есть на этом рынке, они прекрасно видят, то, как работает. И никто, ни одна из компаний, которая встала на вот этот э, путь тотального удешевления, не добивается на рынке успеха. Если вы посмотрите на компании, которые с рынка уходят, как правило, это демпингеры, как правило, это те, кто из года в год говорил, нам надо дешевле, нам надо дешевле, нам дешевле. Пожалуйста. Если у вас нет других аргументов, кроме ценовых, значит никак, кроме как продавать сной вы не умеете. Соответственно, судьба ваша бесперспективна. Говорю я, обращаюсь к тем, кто идет таким вот скользким путем. А что, монтажа, или, а, или что тем, касается монтажа? Что касается монтажа, в принципе, в принципе, принципы монтажа, они везде одинаковые. Принцип монтажа, они везде одинаковые, но, конечно, монтаж где-нибудь в холодной зоне, да, он отличается от монтажа теплой зоне, там несколько другие типы стен, но это не революционная какая-то разница, это разница, которая просто с разными традициями использования разных материалов и типов стен у нас и в Европе. А так все, в принципе, очень похоже друг на друга.